Мы сейчас находимся в Ярославле. Идет подготовка к концерту 2 февраля в городе Пушкина. Оркестр за этой дверью называется Струны Руси. А это, да, а это Дима Наумов, который организатор этого концерта мероприятия. Поэтому сейчас небольшой дневник, как это готовилось и к чему придем. В машине 7 участников сегодняшнего репетиционного процесса, один из Челябинска, второй из Краснодара, остальные москвичи, и так сейчас по очереди один за другим, но будем репетировать, да еще и унисон, а унисон. унисон что такое, унисон это когда Не все вместе, когда все вместе одно и то же, да, ну там спокойнее будет шесть. Репетиция закончилась, и я рад представить вам, главного дирижера и руководителя Оркестра струны Руси, город Ярославль, Евгения Агеева. Евгений Викторович, расскажет немного, как началось сотрудничество с Дмитрием Наумовым на фестивале «Праздник Балайки». Действительно, мы-то знакомые раньше были, до того, как начались эти праздники Балайки в Я пригласил Дмитрия с коллективом на наш фестиваль. А после этого вот он пригласил нас на фестиваль в на два года назад, потому что для нас это было новое, что они балалайщики практически, там несколько, два или три давлиста а остальные все балалайщики играли. как музыканты высокого уровня все были, участвовали в этом фестивале, и полный зал на зрителей. И самое главное, что присутствовал наш корифей, в то время еще живой был, э, Михаил Рожков. И весь концерт он просидел в зале, и даже планировал... Э, Выбрать, выбирать. Да, выбирать номера для, на своем столетии, чтобы балалайщики выступили. Но, к сожалению, вот не случилось, не даже выступили. Вот Фестиваль прошел с большим успехом. Важно то, что вот меня что поражает, что съезжаются балалайщики не только вот так из Пушкина или Московской области или Москва, но даже в этот раз из Краснодара, из, из Челябинска. Челябинска да. ну, фестиваль расширяет свои из границы, Челябинска, это да. значит идет прогресс. Репертуар у нас быстро интересно, медленные произведения чередуются с быстрыми и ансамблевые номера чередуются с выступлениями солистов. И унисон. Вот изюминка в вот офицера, что будут участвовать еще иностранцы. О, Японский ансамбль. Но в японском ансамбле солирует скрипачка, она профессиональная mm -hmm. скрипачка, а ее сопровождают японские девушки, которые играют на балах. Вот. И все и это есть. в сопровождении оркестра в России, город Ярославль. Увидимся в Пушкино.